Маткульт, привет, друзья! Всем привет! У нас в гостях снова Дима Епифанов! Привет, привет. Дима! Привет! привет тогда уже, да. Да, э, Маткульт привет и Рензю привет. Дима э -э, учитель физики, учитель Рензю. В прошлом имел большие заслуги в Рензю, участвовал в соревнованиях, побеждал. Ну, иногда, да. Иногда, а... да. Вот, и учил моего сына Мишеньку, Рензию, и продолжает его возить на соревнования разные. Вот, и он уже у нас был на канале, если что, посмотрите физику от Димы. А сейчас Дима научит нас правилам игры в эту замечательную игру, которую я, ну, я не буду врать, что вижу ее первый раз, если у меня сын в нее играет, но я в нее играть не умею вообще вот в хлам. То есть я просто знаю только Это что… Это неправда. Ты на самом деле в нее умеешь играть, ну, просто не, не, со, не, со, не со всеми тонкостями. Примерно как в шахматы, не зная про рокировку, взять она проходит. Ну, вот я могу сейчас рассказать тебе следующую вещь. Давай. А, когда мне кто-то впереди в полянах, кто-то веселый, типа Юра Егорова, подошел и сказал, «Ты умеешь в крестики-нолики играть?» Я говорю, в обычные, три на три, ну конечно, там всегда ничья. «Ну, давай», говорит, «Ты три раза подряд меня обыграл». Да, в моей жизни тоже был такой эпизод, я ездил я, может, в какой-то поход, еще... я, и я помню, возвращаясь, что... нам переприцепляли тепловозик, и мы часа полтора из скорее едучи в каком-то, там, не помню, условном Медвежьегорске стояли. Да, кархумяки. Все спали, взрослые, и потихонечку вываливались наружу, я всех обыгрывал в крестике крестикенолике 13. просто всех. Потом один единственный, Марк Моисеевич Кац. А, кстати, с Великой, значит, мы ехали из Псуковой области. О! Да, Марк Моисеевич Кац, с Великой. папа Жени Кац, северо. которую ты, наверное, знаешь. Ну, конечно. Вот. Доктор наук, кстати, вышел. И сумел устоять на ничью, Устоял. и всем объяснил, где они ошибались. Да я, я знаю, что там все очень, э, Но... очень узко. То есть там ходы прямо 100% да, определены. Да, для 3 на 3 да. нолики должны очень точно сыграть. И э, ход для крестиков, которые хотят обмануть, лучше не в центр, а лучше с уголка начинать. И там ноликам нужно чуть более очень, точную игру точно, показывать. Да. И если ты никогда этого не делал, много лет этого не делал, то там могут возникнуть проблемы даже у подкованного Ну человека. вот да, Я в детстве-то я помню, что я всегда уводил на Но тем не помню. менее это ничья. Ну это ничья, естественно, и серьезные да. дяденьки, конечно, Показывать ее не, не будем. будем, сразу к серьезной, да? Да, сразу да, к, серьезной. к серьезной. Но Что к... такое Рензил? Следующий шаг после крестиков 0-3 на 3, <coughs> это немножко больше можно поставить, попробовать. Если мы попробуем по увеличить доску и поставить 4 в ряд, то в зависимости от размера доски там тоже все очень просто решится. На 4 на 4 это ничья, на 5 на 5 э, не, не первый, помню... Да. Ну, с какого-то момента начнет выигрывать первый, как только ему начнет хватать места, даже уже, возможно… И четыре, да? Да. Ну, на большой доске понятно, что начинающий выиграет легко и быстро. Можно построить эту выигрывающую стратегию, взять бумажку и ручку. Вот. Но э, я буду рассказывать немножко с другого ключа. Кстати, Давай. есть целый раздел математики, называется <клух> «Теория игр». Называется «МНК-игры». Это игры до «К» в ряд на доске М на «МНН». И там много исследований, и есть открытые вопросы, которые закрывались там и в 20 веке, а -а -а, неочевидные. В частности, только в 20 веке решили. Ган, да? да, да. Ну, довольно э, есть много э, там. То Рензи — это 15-15-5. Uh, да. Но, конечно, изначально. Uh, я обычно... Давай я с тобой проведу такое. Давай. Почти как занятие да. с обычными детишками. И пока что еще доски нет, еще рано, мы до этого не доски. Ну, эти пусть будут, uh, да? да здесь. Uh, я обычно говорю, что ну вот... Uh, Игра Рензу, это, ну, довольно такая старинная игра. И, кстати, детишки, спрашиваю я, а, а какие а, вы знаете древние игры? Настольные интеллектуальные. Шахматы! Есть, салки и прятки не подойдут. Шахматы мне отвечают всегда, конечно же, один из первых ответов это шахматы. Сможешь ли ты вспомнить что-нибудь более древнее? А шашки не более древние? Шашки более древние. Шашки? Шашки. Отлично. Но не в современных правилах, а есть некоторые шашек очень много, великое множество, десятки разновидностей, и некоторые из них... Весьма древний. Так, что, это еще, да, Конечно. А и, я знаю я. Шашки, я боюсь наврать, но шашки, шахматы, шахматы это вообще э, примерно, я, я, сейчас меня закидают в комментах гнилыми помидорами, но это примерно век шестой, 7 нашей эры, появление Четуранги. Э, О. Да, но это игра с другими правилами, э, там доска меньше, фигуры ходят не так, в целом можно все это простить, но если мне память не изменяет, э, в изначальных правилах Четуранги Очередность хода определялась броском костей. И это сразу сильно меняет игру. Ну там цели, вроде бы там была цель всех съесть, но вы можете в Википедии или в специализированных книжках прочитать про правила четверанги, так или иначе это наша эра. То есть, ну это там, хорошо, если полторы тысячи лет. И есть более старые, да? А шахматы еще моложе, что ли? Шахматы, ну что считать шахматами? то есть, Ну момент. правила рокировки когда появилась? Ой, ты будешь смеяться, есть прекрасная... Последнее дополнение к правилам рокировки было в 70-м примерно году 20 -го века, тысячи, в районе 1970-х. А что бы оно состояло? А, Нельзя прыгать через битое поле? Нет, феерический трюк, который в жизни, я думаю, не встречался в серьезных партиях, но трюк существует. Значит, есть правила рокировки, которое говорит, что король не должен делать ходов перед рокировкой, ну, да. и ладья тоже. Это я помню. И этому соответствует ситуация, когда король не двигался, а ладья превращенная вот там над ним. Пешка сходила, превратилась в ладью, и король с этой ладьей рокировался вертикально. И чтобы это запретить, добро пожаловать в реальный мир! Была очень известная задачка. Стой! Я не помню, кого в комментах. Напишите, что Когда король здесь, а ладья здесь. Вертикально. Точно так же: король через пунктик, ладья там с другой стороны от него. Была задачка на мат то ли в два, то ли в три хода, которая решалась в одном из вариантов вертикальной рокировкой. Она... Я абсолютно серьезно. И Фиде, чтобы это запретить официально, потому что поп из кодекса никак на тот момент не следовало, никак, что да. этого делать нельзя, да, изменили. Но, конечно, э, это не делает игру новой. Ну, то есть в настольном теннисе правила, там, размер мячика, ну, да. характеристики ракеток Но меняют повторы, вообще повтор... регулярно. Но ну, игра одна и та же. И повтор... шахматы тоже. Не сколько в шахматах повторов же? может быть, да, с позицией? И сколько позиций О, не, не, не, без не, не, съедения? Не-не, вот, вот, вот, вот это последнее изменение про вертикальную рокировку. А, вартик... Но э, я про то, что не надо думать, сколько зерен куча. И да, вполне можно понятно. шахматами считать и чатурангу ту. А, а чатуранга идея... — это, это, это, это именно это, шахматы, ш, не шашки, ш, да? Штуранга и шатранж, да, это, это а -а -а. предшественник шахмат. И, ну, вероятно, там, я опять же, типа, <coughs> в комментариях всегда все люди все ну, знают, да. поэтому, ну, напишите правду. Скажут, да. Конечно. А шашки старше, Если да? Если я наврал. Шашки, да, ш, шашки некоторые виды датируются. В основном, я опять же могу наврать, но мне казалось, что более древние виды, где не по диагонали ходят и едят, а просто по вертикалям горизонталям. Вот, просто вперёд, вперед. А -а -а. вперед Слушай, назад. я знаешь, какую вот. еще вспомнил вспомнил игру? Да. А, в ней какие-то вот такие вот э, там, я не помню, как она называется, в ней фишки, а, они друг друга блокируют, и если нет хода, ты снимаешь откуда-то фишку. Это очень сложно Там вот такая, и вот, ты знаешь, это в Египте еще было в древнем Морис, uh, uh, uh, наверное. Мельница. Мельница, да. Мельница". Мельница более древняя игра. <к hysteria> ну и на самом деле э, древность игры, мне, кстати, обычно дети предлагают карточные игры там, и так далее. И тут очень простой, простой критерий, чем сложнее фигуры, тем, понятно, более новая игра. А -а -а. Чем проще инвентарь, ну, да. чем он банальнее и ближе, так сказать, к тому, что мы можем получить усилий не вкладывая, тем проще. Карты все достаточно современные, просто потому что возможность что-то печатать на бумаге и вообще а, да. низкая ценность бумаги — это очень недавняя штука. В принципе, карточные игры были в Японии, если мне память не изменяет, на слоновой кости, но вряд ли это было доступно, ну, раньше существенно, чем в Европе, но вряд ли это было доступно. Широкому новые То есть это, новая эра, это там уже… Карточные Бутерберг. игры, это прям со, совсем… Да-да-да. да. да, да, да. Ну, да? я еще упомянул про книгопечатание и как оно помогло ага. Рэмзе. Ну ладно, давайте, значит, мы вернемся к играм. Но так или иначе, шашки, возможно, возникли до нашей эры. Я точно идентифицировки тут сказать не могу. Есть у -у -у. более древние игры. Например, есть Калах. Это прекрасная игра, которую, правда, у нее есть год изобретения, потому что есть год патентования, если мне О память не изменяет. Вот. Но это очень простая игра, где есть камешки и луночки. И надо по определенным правилам камешки в луночках переставлять и все. Понятно, выкупал <coughs> луночки, начал пихать камешки, очень все просто. Рэнзю и Го примерно 4000 лет. То есть они возникли? возникли? В, в районе 2000 года до нашей эры есть какие-то там археологические источники. И Что это где? В Китае, в, долине, это... в долинах рек Хуанхэ и Юнцзы, где возникло Фу. многое. <laughs> вот. Uh, ну как это на самом деле очень простая игра, расчертили uh, на глине, ну, на глине, чтобы осталось для археологов, а так на песочке расчертили сеточку, начали ставить камушки из речки, пока скот пасется, заняться нечем, волков не видно, какие-то вот такие развлечения. Появились эти игры, черт знает, как давно. Это реально очень древняя игра. Но понятно, правила отличались, как и у шахмат, например. Да, прошло много-много лет. В Китае никакого толком развития не получило, но люди как-то играли, так поигрывали и все. В какой-то момент Япония начала регулярно грабить Китай, весело оттуда вывозя сначала материальные ценности. Ну, сначала прям ценности-ценности, потом просто материальные ценности, потом все подряд. Иммигрант какие-то там, каких-то пленных они, рабов захватывали себе. И вместе с этим многое из культуры Китая проникло в Японию. Ну, письменность из таких самых ярких примеров. Вот. А японцы, они серьезные товарищи, они из всего умеют сделать культ, да. То есть у нас там мальчик набрал цветочков, принес девочке букетик такой, да, а э, у них это икебана, О -о -о. там говорят, ну, слушайте, ну, посмотрите, у вас ну, у вас слева торчит три листика, ну, это неорганично, ну, как так, ну, это несерьезно. Ну, в общем, там все Понятно, сложно, да. и чайная церемония, у меня есть отдельная история приятно. ладно, я сейчас вместо Рензо начнутся какие-то байки из жизни. надо остановиться. Значит, вот. и они что сделали? Они сделали из этого... Э, Профессиональную деятельность. Как это получилось? Вот э, некоторые споры, например, там, возможно, территориальные, еще какие-то, между феодалами решались с помощью поединков, чтобы не бежать армия на армию. Ну да. Оба остались без армии, пришел еще там третий сосед и всех завоевал. Это никому не нравится. Устраивали поединки. В основном, конечно, это все-таки были бои. Потому что и народу приятно uh -huh. посмотреть, весело. Но когда это более высокоуровневые вещи, то иногда О -о -о. надо было показать, кто умнее. И э, играли в Го, играли в Сёги, играли в, тогда еще это называлось, Гамокуна Рабе. Вот. И появились люди, которые профессионально представляли интересы своего феодала в таких играх. Но это только для очень крупных феодалов, понятно, О -о -о. просто так на хлебника кормить никто не хотел. Но появились люди, которые аккумулировали в себе умение играть, да, передавали его кому-то, соревновались Первой в этом. наук. И появились люди, которым это было нужно для того, чтобы как-то выживать. Да. Нет, Академия — это потом. Сейчас есть Академия ГОП, по Рензу, к сожалению, нет. Вот. И в целом э, такое вот развитие, три игры эти э, японские, они такой большой, большой тройкой фигурируют, получили. Э, прошли годы, пришло, помнишь, мы вспоминали только что, даже я уже забыл, про книгопечатание. <coughs> да. Сначала печатали, понятно, какие-то сакральные тексты все, потом стали печатать то, что экономически очень целесообразно, потом стали развлекалово всякое. Вот, и вместе с развлекаловым э, в Европе стали печатать теорию шахмат, там стейниц, да, великие имена э, всяческие. А в, в Японии появились книжки по пого э, по, по Сеге и по Гомукунарабе. Гамо, еще тогда игра все еще называлась Гомукунарабе. На Стало ясно, что если просто играть до пяти в ряд, на ограниченной доске, к этому а моменту это мы играли это уже, уже правила, на, на да? поле. То мы же еще не сказали даже, что такое правило. О, правило. Да. Пора, пора. правила. Крестики-нолики. Вы все умеете играть в крестики Нольки. ну, но... вот ты не умеешь, а все остальные умеют. Вот, Но ты тоже, на самом деле, умеешь, просто не подумал об этом. Это а, я. Ты – это я, да? Я... Нет, это вот, это вот тот зритель. слева. Да, да, зритель. да Ну, да. А, ну, неважно. Все остальные умеют. А, все, что надо. На листочке в клеточку вы делали это, ставили Крестики и нолики. Задача поставить свои, своих значков 5 штучек в непрерывный ряд. Кто сделал это первым, тот победил. 3 на 3, про который мы говорили да. в начале, скучная игра, ничейная. А вариант в не, неожиданно оказалась очень сложной. И математически была решена уже только э, строго, решена уже в конце 20, -го 20 -го века. Да. И ответ выигрывает первый. Выигрывает первый. Японцы знали это намного раньше. И даже была книжка... То есть были всякие издания и так далее, доказательства не строгие, то есть не полный перебор, не полное дерево. Но японцы понимали, что там игрок некоторого класса, имея в руках эту книжку, несомненно выиграет начинающим. Это грустно, тут опять некоторое количество баек, но опуская байки, в итоге, к чему это пришло? К тому, что появились дополнительные правила. Так, и так не только пять в ряд, а что это нельзя делать, да? да? Значит, сначала это был кодекс чести, типа настоящий самурай вот так не выигрывает черным цветом. Но, смотрите, разница с крестиками ноликами. внешние. значит, первая разница, что мы делаем ходы не в клеточке, а на пересечении. А, и еще с тем, что черные начинают, а не белые. Но это не с крестиками ноликами. В крестиками и крестики нолики, да? как а. хочешь, так и назовешь. Да, вообще говоря, европейские и восточные игры, они отличаются тем, кто первым начинает. В европейских традиционно белые. В восточных традиционно обычно черные. Вот. Это не принципиальная разница. Значит, но да, мы помним, что туда, начинающие туда? черные... Вот сюда, например. Да. На, на пересечении, не в клеточке. Но. Ну да, ну и дальше а мы можем Есть Если да, продолжение... Практически любой ход в квадрате 5 на 5 выигрывает, как сейчас это уже известно, но проще всего в смысле, выигрывают выигрывает? вот эти два хода. Черные, да? Да, черные. Ну давай мы... Нет, в смысле, ответ белых, если... Вот если играть в Renzu, то это, это, это, возможно, это уже проигрышный да. или возможно? возможно а, да. Если играть в Renzu с правилами, да. про которые я сейчас расскажу, да. все ходы возможны. А. То есть все разрешенными правилами формальными для, для первых пяти ходов, все а. являются возможными. Но э, этот для всех вообще всегда. В крестике-норике он еще и лучший, с моей точки зрения, наиболее упорный. Mm -hmm. Я часто даю сеансы одновременной игры, и с вот этим тут плохо, трудно держаться, с этим проще. Ну дальше черные что-то делают, белые что-то делают, задача поставить пять в ряд. Ну да, я хочу поставить сюда, потому что здесь уже начинается какая-то движуха. И ты да, меня я открываешь, да? Да, я те, ну, мы точно хотим этим заниматься. Нет, просто так, чтобы, ну как бы, так, расскажи, вот в чем дальше какие-нибудь да. приколы, да, начинается вот. Приколы куда, начинаются в том, что сейчас, преимущество да? первого хода реализуется в том, что я намного раньше начну атаку. У меня да. просто половину времени лишняя шашечка. Ф Фактически вот ты вот сейчас я пред пред пред пред предотвратил, да, что ты начал атаку. Да, да. да. Но к сожалению. Но уже сейчас уже. У тебя либо так, либо так будет три. Правильно, да? Но тройка это еще не страшно. Ну, давай мы страшно. попробуем это сделать. Ну, допустим, я делаю так, и ты делаешь тройку где-то, да. да? Допустим, я делаю тройку. Да, и тут соответственно, и теперь мне... белым, белым уже надо что-то делать. Если они сами поставят тройку, ну, все. Я, я отвечу четверкой, и, и все, следующим все, ходом все, неизбежно да. поставлю пятую, либо, да. либо сюда, либо сюда. Поэтому белым уже надо реагировать. Надо реагировать, года. да. И э, здесь, ну, например, вот такой вариант, да. Ну да, ты ставишь сюда, и мне нужно ставить сюда, но не знаю. Ну, если играть в крестики нолики, то, наверное, ну, да. давай мы сделаем это. Ну да. максимально. Я закрываю, я быстро. не имею. Так, вот тут уже... Сейчас тут уже наклевывается, ну, тут опять наклевывается, здесь я могу попытаться. Ты... Ой. Ты куда пошел? Я поставил еще, вот одну, еще одну тройку. Тройку? Да. Которую я уже не могу накрыть. Если я могу можешь. сделать угрозу. Можешь, можешь. Вот это еще не тройка. Я сейчас выиграю на четверках. Но... И да. дальше, смотри, дальше я делаю серию ходов. На каждый из них у тебя будет единственный ответ. Да. Четверка. Тебе надо отвечать. Четверка, сюда. да, надо. Четверка. Четверка. Тебе надо, надо. отвечать сюда. Четверка. Где я поставлю еще пятерку. Одна, еще одна четверка здесь, да? да? На у вот, тебя еще белых шашечек осталось. Да. Еще парочка понадобится. Сейчас будет где-то еще четверка? Да. Это а, уже почти последний. Здесь тоже последняя. однозначный. И ну, четверка, а теперь у тебя все. выбор из двух ходов. И выбор, все, да. Он довольно грустный. Да. И я не успел создать угрозу здесь. И э, преимущество первого хода состоит в том, что вот на такую атаку, форсированную, я выйду первым. Угу. Просто потому что у меня <coughs> на половину так. времени на одну шашечку больше. А это грустно. Так, и что же делает. Кстати, да, надо я, отметить, я, что я, я сейчас. Себе белое, да? Ты будешь а я их все оттащил. А, ну, я, я сейчас просто... выиграл даже почти не нарушив никаких фоловых правил. То есть я у тебя выиграл даже в Рензи, Но это не суть. Так. Значит, для, для черных за право первого хода на них были придуманы пинки. <как> Им нельзя делать некоторые вещи. Во-первых, нельзя выигрывать рядом из более чем пяти камней. То есть... Ох <как> ты. <как> <как> то есть если... Вот так запрещено выигрывать. А да. я могу... Эх, надо было подготовиться, нельзя. ну ладно. Нельзя а... сюда, да, ставить? все. я могу игнорировать эту угрозу. А, давайте одну секунду, я возьму еще одну шашечку, которая по виду отличается. Вы же меня простите, правда, за это? Безусловно, при такой прекрасной доске... Вот, смотрите, а она явной. отличается, видно, какую я поставил и про, как... да. про какую я говорю. Она тоже черненькая, но какая-то немножко более убогая. Да, и она не... не, не... так нельзя. Сюда черным ходить нельзя, да. На вопрос, мне часто спрашивают, а почему нельзя? Я, у меня на это ответ, ответ примерно такой. А почему в футболе нельзя бить вратаря ногами? Это так удобно. Подошел, накидал вратарю, потом Нет, спокойно забил. Слушай, есть более точная аналогия. Нельзя бить из офсайда. Э, а... Это сложно. А с вратарем просто. В правилах написано, нельзя бить вратаря ногами. А Способ-то а, ну да, был да. согласить бы очень простой. Ну вот просто нельзя, по правилам нельзя. Так решили, и это хорошее правило. Как говорится, подрастете, поймете, да, но правило хорошее. Нет, оно в комплексе помогло, и оно помогло совершенно другому, я сейчас про это скажу. Ух ты. Да, случайно получилось, но очень хорошо получилось. Нельзя ставить длинный ряд, поставил, проиграл. Причем кажется, что, ну подумаешь, ну пхе, пхе, тут столько ходов, я... Но на самом деле тут может быть и драма. Например, рассмотрим вот такую вот позицию, да. Ты все сибилы у меня. А это я. Забрал. Все, э, все нормально. Я решил. Мне что... хватит. Лучше иметь и там, и там немножко белых, а, ну немножко да, черных. Да. Смотри, значит, э, представим себе, что ход белых, и белые делают тройку. Да. Что делать черным? Черные не могут ходить сюда, да, чтобы да. проиграл. Но могут. Э, что грозит? Грозит, что будет открытая четверка. Можно заранее один из этих пунктов закрыть. Но надо оба закрывать, то, что я сделаю так следующим ходом. Именно. Да. Если я закрою с одной стороны, то следующим ходом я белые подъедел. поставят перед выбором. Да, кто белый поставит пятерку, или черные сделают запрещенный ход. А, круто. верно? И, соответственно, да, а есть если так, то, соответственно, сюда. То есть я должен искать такие вкрапления и вокруг них Но вписывать... Скорее даже создавать. То есть обычно, когда длинный ряд ловится, ага. белые предпринимают значительные усилия, чтобы большинство из этих камней создать. Конечно. Да, то есть. Бывает, что в воздухе а оно искажает игру. Оно так, делает, что оно делает ее асимметричной. Она нет, делает нет, я, не симметрично, я Такая ситуация руган. получается чаще, потому что белые специально конечно, к ней идут. Конечно, конечно. Вся эта, методика, вся эта методика называется очень, ловлей очень на, на фол, потому типичные, что запрещенные да. ходы называются фалами. Да, типичная теория игр. Если ты говоришь, что не думать о, о синей обезьяне, то в игре будут думать. Если ты говоришь, что эта ситуация редко получается, но мы все-таки ее запретим, Белый будет делать все, чтобы черным не получилось. Конечно. Конечно. Да, следующее ограничение опирается на понятие четверки. Четверка это такая конструкция, которая в один ход может быть достроена до пятерки, причем не до длинного ряда, а именно до пятерки. Причем неважно сколькими способами. И следующее правило гласит: черным нельзя ставить две четверки разом. Запрещен ход, который одновременно создает две или более четверки с камнем каждый из которых включает камень, который вот появился на доске. Четверки нет, но здесь есть. Э -э это четверка, потому что она может быть достроена до пятерки да. в один ход. Угу. Это четверка. И это четверка, потому что вот она четверка. <как> <как> И нельзя. Да, нельзя. Нельзя ставить две четверки. И следующее правило более сложное, потому что возникает забавная рекурсия в правилах. Э нельзя ставить две тройки. Но что такое тройки? Мне придется еще раз рассказать. Вот, кстати, ты теперь можешь предположить, да? Значит, я строгое определение дам. Пятерка это непрерывный ряд из ровно пяти камней одного цвета да. по вертикали, горизонтали и, или диагонали. Да. Значит, длинный ряд это непрерывный ряд из более чем пяти камней да. в ряд одного цвета. По вертикали, горизонтали, диагонали четверка это такая конструкция, которая одним ходом может быть достроена до пятерки. Да. Предположи, что такое тройка? Это то, что может одним ходом быть достроено до четверки. Ага. Хорошо, я дам дополнительное определение. Открытая четверка это такая конструкция, которая двумя способами может быть достроена до пятерки. Вот это открытая четверка. Здесь 5, да. здесь 5. Вот. поэтому первое багло-определение в том, что э, такая конструкция, которая в открытую четверку превращается, не просто в четверку. Запрещено доставить до открытой четверки. Не, не, не, не, не, это не может быть запрещено. Сейчас все по порядку. Э, то есть вот это не тройка. Ну потому что она в обычную четверку превращается. Да, то есть запрещено. Она не является тройки, угрозой сама которые, по себе. Те тройки, которые могут превратиться в открытую Третую, четверку. Да. но тут еще есть важный момент разрешенным ходом что это значит, что если у нас какая-нибудь, не знаю, вот такая позиция опять, да? а -а -а -а. то вот это не тройка, потому что все равно сюда ходить нельзя. То есть так сходить можно, потому да, что все равно сюда сходить нельзя. Ну это <prototype> не тройка, не подожди, пробу, можно, не можно. Это не тройка, потому что сюда нельзя сходить. Мы не можем ее сделать открытой четверкой. Вот хотим, а не можем. Если нет возможности, значит это не тройка. Но, но и ограничения... вот это более базовое правило, потому что ситуация может измениться и четверка станет закрытой. Да, конечно. А конечно. вот это уже никогда. Длинный ряд никогда. Да. Да. И тройка может перестать быть тройкой. и Это часто происходит. Четверка легко может перестать быть четверкой. А а длинный ряд, ряд навсегда. Да. Да. Угу. Да. Ну и, собственно, да, и еще все, од... да, еще одно ограничение. Нельзя ставить две тройки. Да, вот, например, ход сюда невозможен. Но тут понятно, да, вот со всякими вот этими оговорками. Сейчас, То есть нельзя ставить них... две тройки. Одну да. только можно. Одну, да. Одним ходом нельзя создавать две или больше тройки. Две или больше троек, которые могут превратиться Включающие в Включающий выставленный камень. Ага. Да, ну, которые не нужно, у нас же есть определение. То есть, например, вот в этой ситуации ход разрешенный, да, потому что здесь 4 на 4, если вглядеться, да, смотри, раз, два, три, четыре, здесь пятерка, и вот здесь, здесь пятерка, да, это четверка, это четверка, сюда ходить будет нельзя, поэтому этот ход разрешен. Возникают сложности. Такие О, вот. блин, какая да. жесткая да. рекурсия. Я, Подожди, могу... То есть я могу сюда пойти, потому что, несмотря на то, что я создал две открытых тройки… Нет, ты создал одну тройку и одно что-то похожее на тройку, но тройка не являющаяся потому что ее нельзя по правилам превратить по-честному в открытую четверку. Потому что в этом случае да. будет создана открытая четверка. Да. Чтобы не ломать себе голову, правило на самом деле можно на пальцах перефразировать так. Но тройка – это то, что приведет к выигрышу. Это конструкция, которую если проигнорировать, да, да. она вот в два хода да. превратится в пятерку. И, соответственно, вот это чтобы не превратиться, И запрещены те, так, такие две вот эти штукенции, которые каждый из которых приведет тебя к выигрышу. Обалдеть. Разрешены только вилки. Ну, понятно, э, как сначала ты играешь, и там кто-то не заметил четверку, ты выиграл, кто-то не заметил тройку, ты выиграл. <как> Но с какого-то момента надо уже э, одним ходом суметь создать в какой-то момент две угрозы, иначе ты не выиграешь. И э, вилки, это вилки, это определение да. вилки, да, ход, который создает две угрозы. Соответственно, единственное, что можно делать черным, это вилку четверку на тройку. Чтобы была одна четверка ровно и одна тройка ровно. То, что если... Сейчас открытую четверку при этом нельзя задавать. Открытую четверку? Нет, открытую четверку можно, почему? Одна четверка. Почему туда-сюда нельзя сейчас пойти? А здесь две четверки. А, две да. Две нельзя, одну можно. Раз две нельзя. И открытая это, это одна. То есть тут надо понимать, что можно... Это терминологический вопрос, можно счесть, что это там какая-то такая одну фигня. Четверку, что здесь пятерка, просто... здесь да, пятерка, да, две четверки. Ой, Нет, офигенно. не две. Это одна четверка. Вот. Собственно... Дальше история развивалась сейчас. так. Вот это одна, сейчас, это... Это, да. и это две четверки. Две четверки. Поэтому сюда нельзя. Поэтому сюда ходить нельзя, если здесь стоит камень. Поэтому сюда ходить можно, потому можно. что получается не тройка. То, что я нельзя, надеюсь, да. это видно да, спинами. Вот, да. А для белых Но что хочешь, что и делать. Да? сложные возникают редко. Не так, чтобы крайне редко. Довольно многие партии заканчиваются вот таким ошибкой А это конец игры, да? Если черный пошел вот так. Да. Если черный сделал запрещенный ход это конец игры. Ну, то есть, там есть какие-то терминологические и ситуационные. Какой процент партии ровно так и заканчивается на турнирах? Ну, на начального уровня, допустим. Начального? Начального примерно нулевой, потому что детям. Дети не кричат, мой соперник сделал фол. Дети не замечают этого. Дети допускают то, что появилось две тройки, замечают одну, закрывают одну, получают открытую четверку и проигрывают. За этим даже и не надо следить, для того чтобы они сами это научились фильтровать. Не надо. Зачем? я буду подбегать и говорить им: ха-ха, фол-фол, ты проиграл, проиграл? Нет. В этом должны быть заинтересованы оба. Сначала соперник. Я после партии, конечно, объясню: смотри, смотри, что произошло. Помнишь, я тебе рассказывал правила? Вот ты сходил сюда, смотри, это тройка, это тройка. Был ходить, надо, да. было, надо было ничего не делать, звать судью, говорить, фол. Да. И после этого тот, кто делает эти фолы, как только он начнет нагорать на этом, он, он точно да. перестанет, Слушай, да, на а, Ну, понятно, что... Ну, а, ну, просто, там, грубо говоря, вот на чемпионате России бывает такое... Смотри, Ну бывает, наверное. А, вот если честно... выигрывают черные, они выигрывают, понятно, как, как вилка 3, как положено. А, ну, есть экзотические ситуации, но в целом, да, 14. Если выигрывают белые, то в процессе атаки ну, практически всегда какие-то фоловые угрозы были задействованы. В результате, может быть, выиграли там вилкой 4 на 3, но обычно какие-то фоловые бел, мотивы белые, все равно нет, белые же выигрывают. Белым, и... мож... белым... белым все. А, можно, да? да, белым можно все, но я напоминаю, что вот так вот в этой позиции это выигрыш, вот фоловой. Да. Мы, мы не умеем, мы не смогли, мы, у нас мало да. шашечек, меньше, чем у черных. Нам сложно набрать ресурсов, чтобы нормальные там вилки да. ставить. Вот, но э, поймать фол мы можем. И в, в атаках и в защите белых часто возникают всякие фоловые мотивы. И бывает, что единственный а способ защититься, это что-то такое ну подзафалить, да. и после этого… Обалдеть. И, но ну, нет, а вот это действительно, проще. на самом деле, вот, чтобы человек поднял руку, судья подошел в чемпионат России, человек говорит, что у черных… Нет, пол... ну, там все нет, понимают. Там все да, не да, понимают. Нет, там все-таки, Да, ну, то есть… На чемпионат <связать> России никто и там до пятерки, условно говоря, не играет. То есть это правило не запрещено. Но какой смысл? Так же, как на чемпионате <связать> России по шахматам, никто но, не играет до до Обычно не играют доматы. Нет, мат может случиться. Вот. Какая-то красивая атака высоты, или обойдный да. цеетнот. В цитноте тоже и на чемпионате России, возможно, пятерка. Хотя, конечно, ну, я так не вспоминаю. А сколько это времени? Э -э ну, от соревнования зависит чемпионат России 2 часа и 30 секунд фишера на партию. Каждому. Каждому. Каждому, да. То ну, есть одна партия там. часов. Ну, если, да, если дошло до цитнота обоеденного, то там 5 часов можно играть запросто. Японцы в мейджин матч играют с контролем, по вообще 4 часа каждого. А когда же они едят? Ну, они перерывчик. В туалет. Делают. Они перерывчик делают. А, в туалет ты можешь во время партии, э, да, в, в, на чужом ходу, в ком-то отдыха, ты можешь пойти. А, в исключительных случаях, спросив судью и спросив да. разрешения соперника, даже на своем ходу. Ну, то есть, бывают ситуации, ты думаешь, там, полтора часа. Да. То есть, бывают ситуации позиция, в которой, ну, ты хочешь найти свой форсированный выигрыш, ты веришь, что он есть, или ты из каких-то теоретических ну, знаний понимаешь, что должен быть, нужно, да. и тебе нужно, ты уже там час-двадцать думал, ты, ну, там, в общих да. чертах что-то понимаешь, тебе надо еще подумать, но отвлекает и мешает, да. можно просить разрешения, но и это, быть. конечно, исключение, то есть стараются так не делать, вот. Да, так, ну, слушай, покажи что-нибудь еще, да, значит, правила мы поняли. Да, ну, не знаю, могу тебе… Дальше можно переходить к задачкам. Я могу тебе показать базовую задачку, самую первую, которую мы проходим, когда ну мы называем да. профолы. То есть место, где надо выиграть не за крестиков, а за ноликов. Вот такая простая позиция. И здесь белые начинают и выигрывают. А, белые, а как они… А, да. Белые начинают а, и выигрывают. Да. Как угодно. Я на такой вопрос обычно отвечу. Ну, как сможешь? Ну, да. Отвечаю так. я. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Значит, надо создать у черных… Ситуацию фолового, ну вот фола, да? Но, в принципе, не а. только. Белым разрешено ставить вилку 3 на 3. Черным нельзя, а белым-то можно. Да. Белым можно все. Длинный ряд за белых выигрывает за белых. Длинный ряд за черных тоже за белых выигрывает. Это очень удобно. Ну да. А, за белых можно и 6, и 7, да. Да, и 6, и 7, и 3 на 3, и 4 на 4. И если да, там ну, ничего нет надо смотреть. Значит, ну, противника, то, то это, это возможно, и к выгушке да? приведет. Есть, ну, первое, понятно, что приходит в голову, что сюда, но, наверное, это неправильно, раз ты даешь такую задачу. Есть, ну, намек бы. в том, что это самая первая задача, которую мы разбираем. Ну, хорошо, давай За тогда белок. поставим все сюда. Давай. Ну, можно еще слова сказать, что если мы сделаем что-нибудь другое, там, философское какие-то, начнем свои да. идеи толкать, дальше черные могут начать вполне практичненько нас на тройках мучить. Теперь у нас единственный ход, там один из двух. Потом еще какую-нибудь такую тройку, ну, нам да. все окружат, еще ну, можно замочить я мог вот так, например, пойти, тут тоже возникло бы... Да, но после этого нет продолжения, поэтому мы тоже можем поговорить. Смотри, да. и дальше белым-то надо выиграть, а у них ни одной ни да, ни возможности за... угрозы поставить -то нет. То фигур. Да, значит, первый ход был правильный. Да. Первый ход, ну, давай. Теперь черные, ну, как-то они закроют, например. Нам все равно с тобой сейчас придется все Раз оба закрытия рассмотреть, да. да, ну, вот какой-то мы разберем, может, можно с этого начать. Так, например. хорошо, значит, а теперь... Ну, мож, можно, конечно, вызвать тут же вот тут черную. Можно, э, можно. Но значит, тогда, соответственно, я все закрою. форсировано абсолютно. Я закрою. Дальше, вот у тебя здесь а, пойдет. Сейчас а, до сюда, здесь, до сюда. А, так, я могу создать еще одну тройку, сейчас, вот так или так. А, как лучше? Как лучше, как Не лучше, знаю. как лучше, да? Ну, вот пока нет интуиции совершенно. Uh, пока нет интуиции. Хочется пойти сюда. Ну вот, не знаю. Наверное, может я быть, тебя закрою отсюда, может, чтобы... может быть, неправильно я говорю, да, про свою интуицию. Да. Значит, uh, дальше, допустим, я. Um, Ну нет, то есть вначале хочется это уже... все время делать давай, вот ладно, так. Но это может в... быть я все неправильно делал, вот, да? при... Побережем время. Да, я понял. Э, с... Тех, был, кто да? нас смотрит, посмотри внимательно сейчас на позицию, есть ли возможность у черных поставить две тройки одним ходом. Она есть. Есть сейчас пункт, куда черным ходить нельзя, потому что там две тройки. Сейчас. А, вот сюда. Вот сюда. Можем мы этому воспользоваться? А, а. Да, вот так. Да, вот так. Ну, кстати, можно и вот так. Да. Да? А, -а, а, дальше. А я и все. Я отсюда не могу закрыть, я закрываю отсюда. Ну, а я раз... Да, и все. я сдался. А, -а, -а. ой. Да, и все... Это четверка, причем, не, не нужна была. Но это мы еще не все. Я мы не решили задачу до, до конца. Слушай. Мы еще не решили задачу. Но черные это не дураки, они понимают, если я схожу сюда, сюда будет нельзя. Значит, туда. Конечно, что же мы Валенки, что ли, совсем нет. Мы закроем отсюда. Так. Ну, опять придерживать вот эту линию, что тут тройка, да, может оказаться. И тут возникает затык часто, да. Ну, давайте мы опять сэкономим время. Да, Я давай, тебе скажу, давай, ты, давай. Же, Я математик. Не понимаю, ты да. же математик. Ты же математик, ты любишь да. сводить задачу к предыдущей, уже решенной. Да. Своди. К той, когда все равно было две тройки. Конечно. Так. Сейчас. А, тут есть еще один психологический барьер. Вот интересно, как у Леши с ним будет. Сейчас. А, так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. А, вот так. Отлично. Четверку же можно не только сюда да, сыграть, да. но и сюда. Мы и угрожаем ты поставить пятерку. Ты должен пойти сюда. Я обязан У тебя закрыть. У возникает и это, и я прихожу к победе. Отлично. Да? Отлично. Все получилось. Да, слушай, у белых, да, большой маневр из-за этих правил. Но право первого хода, тем не менее, остается значительным перевесом. И тут я продолжаю за черных, да? еще немножко по балаболю. Больше за черных, да, выигрывается? Нет, нет, нет. Не все так просто. Это не все правила, кстати. Смотри, вот а, эти изменения а это еще появились. Это все правила? Нет. Но почти. На рубеже 19-20 веков появилось название Рензи. Оно означает не джемчуга. Такой был поэт Тенри Кабаяси, который придумал это название. Uh, оно восходит к некоторым легендам японским, но в, в целом это, наверное, не очень важно. Я все время смотрю на тебя, а надо все время смотреть в камеру. Ладно, По идее, да, но ничего. Да, ну, ну, да. Ну, вот, uh, так вот, uh, и тогда же примерно <coughs> правила не очень просто закреплялись, потому что, ну, кто-то говорил, нет, ну что за фигня. Еще размер доски уменьшили, это тоже не в пользу черных, на самом деле. Была 19 на 19, такая же, как в Го, стала 15 на 15. А ничьи бывают? Сложнее, конечно. конечно а забили было. всю доску, получилось ничего. Две, бывают ходы там по 200, партий по 200 а, ходов. Для Две. тебя математическая задачка и для вас, слушатели, какое минимальное число ходов а, должны совершить черные и белые для того, чтобы на доске а, невозможно было построение пятерки ни за один цвет. Это чистая математика, ничего, кроме математики. А, есть над чем подумать. Это сложная задачка. Давай мы оставим ее пока на потом. Но не, не через э, не три не во стороны. Не знаю, не знаю, не знаю. Можно лучше, Можно лучше, Да, Можно лучше, да? да. А, тем более, что у тебя некоторые линии пропали. Если ты делаешь какие-то колодцы, да, там да. можно поставить пятерку, подумай над этим. Но это, это не очень сложно, но довольно забавная конструкция и полезная в игре на самом деле получается. Так вот, э, о чем бишь я? Я о том, что, э, тем не менее, там раскол возник из-за этого, конечно, очень жалко, что возник раскол когда-то. Э, из-за этого Сеги и год сохранились как игры, там, в, как, в которые модные и престижно всяким японским, китайским и так далее, корпорациям вкладываться с большими призами и так далее, а с Renzi, из Renji это ушло, жалко, но ничего не поделаешь, вот. Но так или иначе эта версия сохранилась как одна из главных, осталось до сих пор играют и с немножко другими правилами некоторые японцы, но так. на весь мир это почти не распространяется, вот. Так вот, но оказалось, что тем, если только пользоваться фалами, к сожалению, преимущество первого хода достаточно велико чтобы все-таки все равно выигрывать. И это доказано или это... Да, это, конечно, доказано. А. Опять же, это утверждение доказали. И тут уже есть конкретная книжка Сагары, Сигер Сагары, которая датируется серединой 20 века, где в целом... Uh, где не просто доказано, что черные выигрывают, а для большинства так называемых дебютов, ну первых трех трехходовок, где первый в центр, uh -huh. второй где-то рядышком, какой-то соседний, и третий в, в пределах квадрата 5 на 5, для многих дебютов доказано, что черные выигрывают еще там с некоторыми усложненными <coughs> даже правилами, вот, uh, неизбежно, вот, соответственно, появилось, да, появилось, мне кажется, вообще гениальное решение, которое в, в любую игру зайдет и полностью уравняет на ней шансы, решение такое. Деление пирога пополам. Как ты его делишь? Ты режешь, я выбираю, да? Да. Надежный способ. Оба, в результате да. оба довольны делением. Смотри, здесь также, допустим, ты будешь ставить первые пять ходов, а я буду выбирать цвет. Каким играть? Если Все. я ставлю первые пять, да. ну я сразу поставлю пятерку и выиграю. Не, ну ты не три черных, два белых. Первые пять ходов партии. Три черных, два белых. А я выбираю, каким цветом я играю. Ну, кстати, если ты поставишь пятерку, я возьму черный цвет и скажу, что это а, я выиграл. Спасибо, спасибо. мне даже спасибо, не надо больше спасибо. сидеть. Да? А, Именно то есть так... Я должен. О, а это фишеровские шахматы, Нет, фишеровские шахматы это фишеры, рандомное фишеры, расположение да. фигур. Это, это идея смены цвета. В шахматах она не очень удобна, потому что надо как пересаживаться или доску разворачивать, непонятно. То есть я, вот, я тебе рисую рисунок, да? И да. ты заявляешь, за кого ты задачишься. Ну, играет. давай первый ход в центр такое традиционное правило. Да, и я говорю, за кого я хочу здесь играть. Да. Это сильно за черных. Я бы здесь черных возьму. Тут черные, да? Очевидно, да? Ну, нет, это дебютная теория, которую я просто знаю, потому что я книжку про нее написал. А, слушай, нет, я, кстати, могу… Сдвиг, во-первых, может сказаться. Ну, то есть я знаю вот такую позицию. Это так называемый седьмой диагональный дебют. Опа. Ой, все, упало. И такой пятый, меня сейчас переклинило, что это вот этот, а это вот этот. И тут я не помню оценки. Вот. Но это не суть важно Подписчики среди вас этот ролик посмотрят. Люди, которые знают эту пятиходовку. Ну, давайте напишите, что да. вы думаете. Может быть, это и проигрыш черных. Вот. Ну, так-то точно у черных будет. Отконочный. Выиграть, да? Ну да, какой-то. То есть ты сейчас не жесткий. Уже за счет этого. Нет, я вижу, что, что позиция. Да? У меня есть встроена какая-то функция оценивания позицию. Ага. Но на самом деле, подожди, я еще не закончил с речью, у такой схемы, ты ставишь пятиходовку, я убираю цвет, у нее есть какой недостаток, возникнет на доске, то есть придет человек и поставит тебе, сейчас, тут недавно в диспуте, нет, сейчас, так, так, так, так, так, так, да, вот что-то, какая-то такая, по-моему, позиция была, да, да, и, ну, типа, давай выбирай цвет, а у него все это дома проанализировано, и он-то знает точную игру за оба цвета, тут можно прийти в равную позицию, сделав обоюдо точные ходы, а иначе проиграешь. Это минус такого регламента. Поэтому, конечно, регламент не такой, регламент чуть более тонкий, но главная идея — один чуть больше участвует в постановке позиции, а другой выбирает цвет. Она сохраняется, и это ключ вообще к тому, что игра с симметричными правилами — это единственная игра, которую я знаю с асимметричными правилами, и тем не менее с математически равными шансами на выигрыш. И при этом довольно занятная ну, компенсация, да, кажется. Ну, а как же все-таки против этого? Действительно, вот я дома разработал какой-нибудь супер. Ну, на самом деле, эта позиция невозможна по современным регламентам. Дети у нас играют так. Это регламент для всяких молодежных первенств сейчас Европы и мира. Взрослые дяди играют по намного более сложному регламенту. Дети играют так. В Первые пять ходов, если твой соперник поставил камешек на доску, ты вправе сказать, ну еще и следующий поставь. Но следующий в смысле там черный белый черный белый да вплоть до пятого включительно. А, -а, -а это гораздо тоньше. Да, это, возникает я тактическая борьба. Ну, мне кажется, я сумел объяснить. Я не знаю, как сумел я объяснить я это хожу, зрителям. Да? да. И я, я хожу. могу сказать, ну поставь еще беленькую. Или я могу сказать, а я хочу вот такой какую нибудь штучку играть. Так, я ставлю беленькую. Ты говоришь, а теперь поставь черный. Да. Детей я учу, что Ладно, не буду развиваться почему, но есть четкие причины, почему стоит бороться за то, чтобы поставить третий ход. Ну, вот я схожу сюда, например. Так, я, я люблю с новичками я это Я играть. говорю только. Одно ты сейчас, -то я либо... поставил камень, да. значит, ты либо ставишь четвер... сам ставишь четвертый ход, следующий белый камень, либо говоришь, ну, тогда и белый ставь, раз ты такой умный, вот ставь белый тоже. А я потом буду выбирать цвет. Конечно, математическое преимущество имеет тот, кто выбирает цвет в пятиходовке. В последний момент, когда можно выбирать да. цвет. Ну, допустим, я делаю так. Оба-на, ух. И тут я говорю, ну, конечно же, Алексей, я не знаю, как тебя получится, но, в общем, Владимир, Алексей Владимирович, конечно же, ты сумеешь поставить равный пятый ход, тебя это совершенно не затруднит. А если ты, к сожалению, поставишь ход, который доказанный выигрыш приносит черным или белым, я, конечно, возьму тот цвет, который выигрывает. И что, здесь Попробуй, есть? конечно. Здесь есть равный ход за белых, да? За, за, равный ход за оба цвета, да. Ну, И он есть... не такой. Сейчас черные Ой. ходят, Сейчас... иначе белых станет больше, чем да. черных на доске. Я тебе вижу даже шар. И он ума. не такой. Это проигрыш. Это проигрыш, белые да? Выигрывают. Белые, белые выигрывают. Белые да? выигрывают? Да, белые выигрывают. Так. Он же должен быть симметричным каким-нибудь. Ну, давай так. И... О, это прямо… <coughs> Про этот ход у меня есть большая история. Но нет, это ход… Ну, да, Кто выигрывает? По... У меня не доказано до конца, Ну сильно за черных. Сильно за черных? Да, но играть, может быть, можно. У меня есть там какие-то планчики, вот так, я она, еще не опроверг. Да. да, вот это в, вполне, вполне такой игровой ход. То есть вот дальше будет, ли, ли, неважно, кто играет за кого, будет очень сложно. Не, ну кто лучше игра, играет, да? тот выиграет. Не-не-не-не, ну, она может быть мгновенно и короткая, если кто-то ошибется. Если кто плохо играет, да. Но, но в смысле, что в теории это очень трудная позиция, да? Ну, как очень трудно? Ну да, нерешенная совсем. Нерешенная, да. позиция нерешенная, да? Да. да, да. Слушай, а сколько… С точки зрения всякого поворотов и прочего, вообще позиции этих первых пяти очень много, да? Первых пяти. Uh, есть меньше. ограничения. Первый ход обязательно в центр, второй uh, на соседний вход, ну, концентрические квадраты. Да, понятно. Дальше 5 на 5, 7 на 7, 9 на 9. Вот, можно посчитать? Ну, много, да. Посчитайте. Uh, да, да, да, посчитайте. Сколько дебютов, мы знаем. Ну, много, ходовок, 26, все 26 да? всего, 13 вертикальных, 13 диагональных, это из симметрии сразу следует. Вот, а сколько там 4 пятиходовок? Да, но это тысяча. Это тысяча. Да. Но это мы сейчас познакомились с Может правилами сложной дезерти. игры Рензи. Есть намного более простая игра гамоку, где нет ограничений фуловых. Так. Э, но в принципе это тоже крестики-нолики, и в них порог вхождения ниже. Там обычно играют сейчас дебютный регламент такой. Первый игрок ставит три камня куда угодно. Угу. Ну, я не знаю. Я, я вот сюда, когда я играю в гамоку, у меня есть стандартный да. дебют, я не боюсь его... Засветить, потому что, мне кажется, к нему все, кто мог, топ игроков пытались придумать какие-то острые добавочки, не смогли. И дальше у второго игрока у него есть выбор: А, ну это уже игнорируется. Либо выбрать цвет центр, да? Ну, он не то что игнорируется, он есть. Ну, здесь но... нет правила конкуренции, что нужно первом. Нету, год. нету, да. Можно уже по всей доске. Есть и центральные дебюты, есть всякие угу. э, весьма небанальные там что-то. А, я не буду показывать, дабы не полить заготовки нашей секции. Потому что если в дебютной теории Рензи у меня много всего, то в дебютной теории Гамоку э, я лучше ученикам да, отдам да, все. Да, да, да. Но есть нетривиальные позиции, в которых единственная игра тоже требуется. Но вот чтобы это не, не стало проблемой, э, у второго игрока есть выбор. Он может либо выбрать белый цвет и сказать, все, я играю белыми, там, покатились. Угу. Либо он может сказать, я выбираю черный цвет, и все. значит. Теперь я уже буду должен сделать ход белыми, он черными, да, все покатилось. покатилось. И третья опция добавить два камня куда хочет, черненькие и беленькие, куда угодно. Не знаю, там, как-то раз мне что-то вот так. И вот, сказать, выбирай достанет. свет. И выбирай сам, да. Да. Это способ бороться со всякими нетривиальными Класс. позициями, которые фиг оценишь. Там, То а, есть, ну, если ты разработал не ту пятерку, да? Да, если есть какая-то сложная позиция, в которой ты не хочешь разбираться, ну, сделай какой-нибудь там, я не знаю. Да, Какой-нибудь какой трэш Не-не-не, ну вот, добавь, добавь еще что-нибудь Два, сделай какую-то понятную для себя позицию Ну и можно пробовать там Что-то из, из этого да. делать но. Да, но Круто, круто У, у этого дебютного круто. регламента побольше дисперсия То есть более слабый чаще будет выигрывать у более сильного так вот, если статистику да. набирать угу. Вот, за счет вот всяких трюков С дебютами, но ну Другой подход немножко И позиции немножко другие, тоже интересная игра Вот, вот так вот ну, круто. Дима, спасибо огромное. Я хоть буду знать, во что, что мой сын играет. Еще у нас суперзадача, да? А, это в смысле вот это? Да, да, да. Это суперзадача. Как это? Отдельным роликом, может быть, или не отдельно? Можно отдельным Нет, я сейчас буду ее расставлять 10 минут. Ну, не 10, но 5. но. Да, здесь, наверное, все. Ну, тогда, да. Тогда вот играйте и выигрывайте, друзья. Маткульт, привет! И какой? Рензи культ, привет. А, привет. Просто, почему культ? Рензи привет. Рензи привет, конечно.